Привет! Автоворонку запустили уже огромное количество сетевиков в разных компаниях. Они применяют ее в своей команде и уже получают отличные результаты. В этом видео я расскажу, как получить нужный вам результат с помощью автоворонки. Какими методами обычно пользуются сетевики, чтобы привлечь людей в свою команду? Это списки знакомых, спам, настройка рекламы через таргетолога, личный бренд, посты и рекламу блогеров. Эти методы коснулись вообще всех сетевиков, но, к сожалению, многим они не дали никакого результата. Все эти действия были напрасными, пока не придумали автоворонку. Список знакомых. Да, кто-то из знакомых будет регистрироваться к вам в команду, но в основном они остаются на потреблении, и большого роста это вам не даст. Спам. Создаешь большое количество страниц в соцсетях, тратишь на это и деньги, и время – Рассылаешь с каждой спам, а на утро обнаруживаешь, что все страницы заблокированы. И снова все по кругу. Создание. Раскрутка, траты, спам, блок. Знакомо? А реклама через таргетолога. Тратишь огромный бюджет за настройку рекламы. Да, заявки идут, но продукт покупают лишь единицы, а в бизнес никто не включается. Эти заявки вообще не целевые. Задача таргетолога дать вам максимальное количество заявок. Но эти заявки будут некачественными и никогда не приведут вас к желаемому результату. Личный бренд, посты. На создание личного бренда уходит очень много времени. И до того момента, когда вы начнете получать входящие заявки, может понадобиться год и более. К тому же этот метод не дублицируемый, ваши новички не смогут вас повторить. А Рекламу блогеров. Этот метод очень дорогой, и он, к сожалению, тоже не дает нужных результатов. Для меня было важно решить два глобальных вопроса. Как сделать так, чтобы моя команда получала только заинтересованных в бизнесе людей? И как сделать так, чтобы партнеры не тратили деньги на рекламу? Решение нашлось. Это простейшая и главная работающая автоворонка для сетевиков. Она дает именно тот результат, который нам всем нужен. Я сейчас получаю входящий поток людей в свою команду, которые заинтересованы в сетевом. Они регистрируются и сразу активируются. Они знают, что такое активация личного кабинета. Придя в команду, они используют уже готовую э, систему развития бизнеса и с легкостью повторяют действия команды. Сейчас очень много брошенных сетевиков, у которых нет наставников, так как те устали тратить время на неработающие методы и ушли. Много сетевиков, у которых нет системы работы и, соответственно, нет желаемых результатов. В вашей команде они получат систему, которая наконец приведет их к результату и быстрому росту. Как работает автоворонка? Все просто. Вы создаете макет, запускаете его через рекламный кабинет на нужную целевую аудиторию. Люди кликают на макет и попадают на ваш одностраничный сайт. Там Читают интересующую их информацию. Эта информация им реально интересна, так как автоворонкой мы детально настраиваем курс на нужную нам целевую аудиторию. Изучив информацию, они с сайта переходят к вам в WhatsApp, чтобы получить уже подробности. Тут входящие заявки делятся на два потока. Первый вам пишут, чтобы узнать детали о вашем бизнесе и зарегистрироваться в вашу команду. Вторые пишут, чтобы узнать подробнее про автоворонку и купить у вас этот курс. Вы остаетесь в плюсе и в первом, и во втором случае. В первом у вас растет команда активных партнеров, товарооборот от их активации и, соответственно, доход вашей компании. Во втором вы получаете деньги на карту с перепродажи курса по автоворонке. Что входит в курс автоворонки? Курс очень компактный, простой для понимания и в нем разберется абсолютно любой новичок. Вам будут доступны 5 основных уроков с подробным описанием и видеоуроками, как создать, настроить и запустить автоворонку. И бонусы, как анализировать автоворонку и как закрывать входящие заявки. Никаких вебинаров и лишней воды, только четкие инструкции, записанные с монитора, куда нажать и что сделать. По этому курсу вы сможете самостоятельно настроить входящие заявки в свой бизнес, просто повторяя действия из видеоуроков. Сколько стоит курс? 1000 рублей за 5 базовых уроков без перепродажи. 1500 рублей за 5 уроков плюс уроки-бонусы плюс возможность перепродажи. Для моей команды обучение по автоворонке предоставляется бесплатно. Эти цены действуют в течение 24 часов с момента получения данного видео. В дальнейшем цену увеличатся на 1000 рублей. Зарабатывать вы начнете уже на следующий день после запуска автоворонки. Ну, Во-первых, в своей сетевой компании, так как регистрации будут идти каждый день. И во-вторых, с оплат людей за обучение, если они приняли решение остаться в своей компании. Вам будут писать люди, которые уже развиваются в сетевом но они хотят купить у вас курс по автоворонке и внедрить его уже в своей команде. Вы продаете этот курс и с этой оплаты будете рекламировать свой бизнес, не тратя личный бюджет и плюс зарабатывать. Ежемесячно можно зарабатывать по 30-50 тысяч только на самой автоворонке. Таким образом, запустив автоворонку, вы будете получать ежедневные входящие бесплатные заявки в свой бизнес и зарабатывать на ее перепродаже. С помощью автоворонки вы решите свои проблемы. Откуда брать людей, заинтересованных в бизнесе? Как не тратить деньги на рекламу и как сделать так, чтобы даже новичок из вашей команды мог легко повторить ваш рост? Сейчас вам нужно понять, какой путь выбираете именно вы. Методы, с которых вы начинали – спам, звонки, встречи и прочее. При этом вы должны понимать, что в вашей жизни ничего не изменится. Вы останетесь примерно на том же уровне, что и сейчас. Вы можете зарегистрироваться в мою команду и получить этот курс бесплатно, внедрив его уже в свою команду. Либо вы можете приобрести этот курс по выгодной цене и внедрить его в свою команду в своей компании. В любом случае, выбор за вами. Я желаю вам удачи!